Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для козерогов на вторую половину июня 2021 года. Под колодой. Под колодой у нас пятерка кубков. Ну что ж, карта переживания. Переживания за прошлые потери какие-то. Может быть, у кого-то были проблемы в отношениях, и вы до сих пор из-за этого переживаете. Может быть, были какие-то проблемы по работе или потери финансовые какие-то, и вы до сих пор за, э, об этом переживаете. Карта слез даже. Но э, карта такая очень философская, она как бы учит, говорит о том, что... Э, ну, то, что потеряно, его уже не вернешь, прошлого не вернешь. Поэтому надо сосредотачиваться на настоящем, на сегодняшнем дне. А вообще по карте в традиционной колоде позади женщины всегда стоят две полные чаши. То есть все равно не все же потеряно. Да, может быть, были какие-то финансовые или эмоциональные потери, но еще что-то есть <laughs> и будет. Сосредотачиваться надо на будущем, помимо всего. То есть была потеряна любовь, значит, будет любовь. Были, были потеряны деньги какие-то, значит, деньги еще заработаете, мои дорогие. Ну что ж, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема двух последних недель. А, июня для вас – королева кубков. Это новая колода, которая называется Муза, тары музы, они очень красивые, такие яркие. Десятка мечей, карта дьявола, тройка мечей и карта Суда и Справедливости. Ну и карты вам попались, мои дорогие Козероги. Карта Луны, туз кубков. Карта Отшельника и Паш Посохов. Ну, вы знаете, все хорошо то, что хорошо кончается. То есть, несмотря на все проблемы... Завершение у нас как бы очень позитивное. Но давайте сосредоточимся на теме. Тема королева кубков. Королева кубков – это женщина элемента воды. Раки, рыбы, скорпионы. Раки – вас, ваш противоположный знак. Вообще у людей земной стихии, дев, тельцов, козерогов, хорошая энергия с людьми водной стихии. То есть эмоции, они подпитывают нас своими эмоциями королева кубков может быть не просто женщина элемента воды, это может быть любая влюбленная женщина если вы женщина козерог смотрите этот прогноз, то может быть вы влюблены и тогда любая женщина превращается вот в эту королеву кубков то есть женщину мягкую обильную, готовую как бы окружить вниманием и заботой своего мужчину Для мужчин может быть это ваша женщина, ваша девушка. Может быть, жена, подруга или как бы... Вообще, кстати, это может быть любая женщина, если... Может быть, карта матери, так как чаши вот эти вот, это карта эмоций, заботы. То есть карта матери может быть. Либо человека очень чувствительного, чувственного... И вот по этой карте иногда проигрываются психологи, иногда вот тарологи, вот те люди, которые работают на интуиции. То есть астрологи, тарологи, может быть, для вас это важно. И судя по вашим картам, может быть, на самом деле вот это вот таро-расклады, астрологические расклады, консультации с кем-то для вас очень важны. Потому что ваши первые две карты – это десятка э, мечей, это нож в спину, как говорится, и карта дьявола. Ну, знаете, может быть, э, вы влюблены в кого-то, узнали, что человек, например, у человека проблемы, например, проблемы с алкоголем, проблемы с наркотиками, проблемы с какой-то зависимостью, и для вас это неожиданность. Может быть, даже и прожили с кем-то какие-то годы, какое-то время, а вдруг неожиданно узнали, потому что тут неожиданно такое вот, такое вот известие. Не знаю, как повернуть это все с точки зрения работы или карьеры или еще чего-то. Не очень как-то получается. Ну, в общем-то, десятка мечей, она может проигрываться в любой области нашей жизни. Это, кстати, на самом деле, если вы мать, карта матери, то, может быть, какие-то проблемы у вашего ребенка. Связаны вот с тем, что я перечислила. И для вас это вот как нож спину. Тут же карта, кстати, разбитого сердца. Ну, бывает такое. Либо кто-то из близких родственников. Для вас это вот просто удар какой-то. И даже вот все в ту, в ту же тему. Тройка мечей. Единственное, что -то тут же рядом карта суда. Ну, кто-то, может быть, сразу подаст на развод потому что вы не можете мириться, например, с этим. Это карта дьявола, иногда карта э, домашнего насилия тоже. Может быть, вы не хотите мириться больше с такой жизнью и вот подаете на развод. Никак. Единственное, что если только по работе что-то у вас, вот карта дьявола, она как-то не очень вписывается. Может быть, вы какими-то цепями к этому месту привязаны, то есть что-то вас держит, там вы не можете уйти. Но не очень, конечно. Может быть, вас уволят неожиданно, вот так вот, и прям разбитое сердце или вы вот знаете только по работе только так может быть если вы трудоголик потому что карта дьявола – это всегда все наши то что мы делаем излишне, вот этого трудоголика столько вкладывали в эту работу вас могли неожиданно уволить разбили прям вам сердце вы можете подать в суд на вот как бы на эту компанию или на эту фирму за то что вот как бы вас уволили не, не по заслугам как говорится ну, вот это вот такая тяжелая предпоследняя неделя июня. В июле, э, простите, последняя неделя, она уже как-то более-менее. Во-первых, в начале период такой неизвестности. Карта Луны – это вот, ну, что теперь делать, как бы, период такой э, страхов. Вообще лунный свет, он как туман, то есть мы не видим, не видим четкости, нету, может быть, будущее не видим свое, что будет дальше происходить с нами. Э, тайны какие-то, секреты, сплетни – все вранье какое-то вот это все вот по этой карте проходит предчувствие это когда мы чувствуем что что-то не так может быть что-то про нас может быть даже говорят вот это вот все но я думаю что завершится все довольно позитивно потому что туз кубков если это касалось например любовных отношений я думаю что может быть вы начнете естественно не сразу же в следующей неделе все-таки Туз – это такая крупная карта. Неожиданно вы можете встретить новую любовь. Не зря вам карта говорила, пятерка кубков, хватит плакать, сосредотачивайся на будущем. В будущем у вас будет. Вот я про будущее хочу вам сказать. Я думаю, что карта туз э, кубков, туз эмоций, она в, этом, в этой колоде называется, говорит о том, что вы встретите еще свою любовь. Если вопрос касался работы, карьеры, каких-то других, то все разрешится довольно позитивно для вас, может быть, новая работа. Потому что Паш Посохов ⁇ это, кстати, первые шаги куда-то, может быть, пойдете на интервью, может быть, начнете решительно заняться своим делом. Вот по этой карте. Но э, если дело касается отношений, я бы не торопилась сейчас. И карты вам об этом говорят. Карта отшельника говорит, что надо провести время, э, переосмыслить все, что с вами происходит, э, продумать. Потому что карта мыслителя, отшельника, старший аркан, представляет знак Зодиака Деву, кстати, и говорит о том, что надо все-таки уединиться. Уединиться – это не значит, что закрыть дверь и не видеть весь мир, а просто побыть наедине с самим собой, обдумать, что происходило, почему, что вы, какой урок вы вынесли из этой ситуации, из той, что вот жизнь вам преподнесла. Ну и постепенно вот начинать что-то новое, паш посохов, это, вот как я сказала, выходить в свет, начинать тихо-тихо, очень такими, знаете, даже детскими шагами двигаться вперед, какую начинать какую-то социальную жизнь, может быть, даже начать ходить на свидания, может быть, встречаться с людьми, либо э, кто-то, как я сказала, может быть, начнет свое дело или начнет ходить на интервью, искать новую работу, если вопрос касался работы. Но помните, что самая главная карта у вас во всем вашем раскладе, это карта туз кубков, это карта неожиданной какой-то помощи, может быть. Потому что судьба, причем, знаете, не от человека, а судьба Вселенная пошлет вам вот эту вот помощь откуда-то. Потому что тузы неожиданность с чаши это вот, знаете, когда позитивные эмоции, они аж переливаются за край. То есть какое-то предложение может прийти к вам. Вы можете в будущем построить замечательные отношения. Это человек, это карта любви еще. Либо вам могут предложить новую работу, если дело касалось вашей вашей работы. Что-то, но очень позитивное. Из всего, из этого, как бы темные, и вот эти вот карты не были, и не неприятные эти эмоциональные карты не были, но э, конец, конечно, э, очень такой, знаете, благоприятный. Давайте все-таки посмотрим, что добавит карта Ленорман к вашему раскладу. Давайте все-таки тоже вспомним, потому что не каждому козерогу придется переживать такие вот драматические события. Все-таки расклад общий на огромное количество людей. Кто-то должен услышать его, а кто-то может просто отбросить. У нас есть общий расклад на июнь, я делаю, на весь месяц, а не на только две недели. Посмотрите его, там может быть какая-то дополнительная информация для вас. А иначе сосредотачивайтесь на будущем. Будут еще расклады на июль на надеюсь они будут более позитивными ваша первая карта карта корабля вообще карта не очень часто выпадает в раскладах но вот именно на вторую половину июня она у меня выпадает почему-то фактически всем знаком ах какие карты Ну вот тут-то я постаралась видимо и, ну, вернее, не я, а карты постарались, потому что стараюсь я всегда. Переезд кому-то, поездка, может быть, даже, может быть, куда-то даже далеко-далеко, потому что корабль переплывает, перелетает, кто-то, может быть, через моря и океаны, кто-то, может быть, в другую страну, кто-то в другой город, в другой регион перелетает или съездит просто, но... Несмотря на все вот эти вот беды, которые как бы предсказывают карты Таро, э, карты в то же время говорят о том, что ключ от вашей клетки, от любой двери в ваших руках, то есть вы сможете разобраться с любой ситуацией, не зря вам выпала карта суда и справедливости. Иногда карта суда и справедливости говорит не о юридическом суде, она говорит о том, что э, кармическая какая-то справедливость может восторжествовать. Рассматривайте это так, поэтому как бы не только это может быть юридический суд какой-то. То есть, если вы избежали этой ситуации, ушли откуда-то, то вы может быть человек тот, который вам нанес такую травму эмоционально заслужил это. Ну и вот еще раз про карту ключа, помним об этом. Как бы вот это визуально всегда, если вы в какой-то трудной ситуации, помните, что ключ в ваших руках от любой ситуации. Опять нам попалась женщина. Женщина созвучная вот с этой картой. Картой королева <coughs> эмоций, королева чаш. Женщина влюбленная. Для мужчин, может быть, у вас, вам вот эта вот женщина как бы так нанесла такой удар. Но я не, не очень так думаю. Все-таки все дело в женщине. Именно вот в этом раскладе. Либо, может быть, это вы влюблены, и дело вот именно касается э, отношений. Вот это все вот отношения. Опять-таки, помните, ключ в ваших руках, и будущее вам обеспечено такое, знаете, позитивное. Так что давайте сосредотачиваться на будущем, мои дорогие козероги, козерожки. Ну, про любовь, что у нас тут, давайте. Романтические ангелы. заслужили любви вот так вот вот вам что карты говорят так что будет будет мои дорогие вот так вот эти две карты положим оракул мудрости и вам э, карта э, как перевести? Вы знаете, это когда надо избавляться от мертвых листьев. Вы знаете, во время зимой мы как бы делаем такую вот э, в саду, обрезаем все то, что уже какие-то листочки, веточки обрезаем. Вот так и тут. вот. Как бы обрезайте все то, что вам не нужно. Какие-то друзья, которые уже э, не приносят никаких позитивных эмоций для вас. От них надо избавляться. Какие-то, может быть, отношения, может быть, какие-то ситуации надо закрывать и избавляться от них, а не тащить с собой. Вот так вот. И последняя карта, карта «Оракул эзотерический». Ух ты, кому-то карта беременности. А, как замечательно. Фертильность, карта фертильность. Но фертильность не всегда, если беременность не ваша тема то тут может быть э, плодородие, плодотворность. Будьте очень плодотворны, если вы что в какой-то области работаете. Э, все у вас будет получаться. Вы выполните очень много работы. То есть э, ну, замечательно в любое. Особенно для тех, кто в творческой среде какие-то работает, то для вас это очень хорошая карта. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.